Ну а спонсор сегодняшнего ролика Сайт под названием GO Win. Это новый сайт по типу Crash И вы уже можете залететь на этот сайт с халявой В прикрепленном комментарии будет промокод Переходите по ссылке в прикрепе Нажимаете бонусы Вводите код с прикрепленного комментария Получаете баланс 10, 5, 20 долларов Но вы по-любому получите бабки Дальше нажимаете магазин скинов Выбираете любой скин Который вам нравится ну, Допустим за 5 долларов возьму скин Дальше выбираем скин из инвентаря Выбираем наиболее удобный Коэффициент, либо просто не выбираем коэффициент, нажимаем играть, но я выберу 1,2. И всем советую этот коэффициент поднять с халявы вообще реально, потому что самый сейф он часто очень выпадает, и обосраться можно почти невозможно обосраться. 6 баксов мы уже подняли. Теперь такими темпами мы нажимаем играть и ставим, допустим, на 1.2. Я попробую сделать именно с 1 и 2 бабос. Допустим, выбираем еще раз скин, начать и сейчас просто ждем. Отлично, опять 1.2 и 7 долларов уже у нас в инвентаре. Короче, сайт прикольный, рекомендую, ссылочка в прикрепе с бонусом. Переходи, поднимай скины. А мы начинаем, приятного вам просмотра. Вы ждали этого. Вы об этом писали, и наконец-то. Прокачка аккаунта подписчика. Мы будем выбивать ДЛы, будем выбивать вои, будем выбивать дорогие ножи. Каждый раз будем пытаться выбить какой-то один дорогой скин на огромные суммы. Огромное спасибо за лайки и поддержку. Она сейчас, как никогда, нужна. Каким образом я буду выбирать подписчиков? Заходим на крайний ролик. Сейчас мы будем просить несколько комментаторов, чтобы они отписали мне в ВК. Кто это сделает раньше других, тому человеку я и буду прокачивать аккаунт. Пишем. Допустим, комментарий «Привет от Навального», если что, я смотрю тебя уже давно. И э, пишем «Привет», отпишем не в ВК. Просто копируем это сообщение, отправляем одному, дальше. Пишем многим комментаторам, которые оставили нормальные комментарии. Ну, давай, допустим, где можно купить М9, как у тебя, «Железный э, привет», возьму в прокачку, отвечаем, идем дальше. «Я с Иркутска», ну, допустим, давай тебе. «Легендарное видео», «Давай сюда». СП за контент бро, давай вот так сделаем, кто будет вот так просить, я не хочу его брать в прокачку, я буду спамить для продвижения видео, вот этому человеку отдельный респект, ему я по-любому отпишу Ура, уведы работают, ну давай, короче, отправим еще немного комментариев, кто раньше всех мне ответит, того и возьмем, мне не отвечает Но, допустим, возьмем вот этого человека, вот тут парень оставил нормальный отзыв и, ну, допустим, давай его возьмем, все, теперь просто ждем, теперь просто ждем так, ребят, я тут подумал, а давай напишем вообще всем, даже тем, кто писал какую-то чушь. Во что превратился канал. Так, этому мы писали. Третий. Давай сюда тоже попросим его в ВК. Так, ну сюда тоже дальше. А у первый от ответить возьму в прокачку. Дальше первый тоже отвечаем. Сейчас просто будем ждать человека. Вот, ребят, оставляйте комментарии, в следующий раз буду ровно по такому же принципу выбирать и а, попадете. Сегодня прям всем. Ну вот, на это не буду, это реклама промика какого-то Вот сюда тоже давай закинем Но ну, вроде все, теперь осталось просто ждать Ждем Так, ребят, ответил нам подписчик, уже поздно Скинул вот эту вот историю, отлично Попросим его понять коммент, чтобы понять, что это точно он Измени коммент на Стас Если это он, то берем его в прокачку, блять Это будет большая сумма Реально большая сумма Я надеюсь, он обрадуется Я надеюсь, получится ему убить какой-нибудь Дэл Потому что я планирую закинуть реально дохуя так, сейчас ждем, пока он поменяет коммент, потом чекаем, реально он ли это или нет, и уже берем его в прокачку. Отлично, посмотрим теперь на ютюбе, но ä, теперь просто проверяем. Смотри, да, он изменил коммент, и мы берем его аккаунт, отлично. Теперь пишем ему, поздравляю, ты в рубрике. И через секунду мы уже будем на его аккаунте, сейчас я с ним созвонюсь и зайду на его акк. Для вас пролетит мгновение, для меня хуй его знает сколько времени. На этот ролик я потратил 65 тысяч рублей, но, к сожалению для меня, видео записалось криво, поэтому, пацаны, извиняюсь за запись, но цена этого видео 65 тысяч рашки. Я не могу его никак перезаписать, он в любом случае выйдет, спасибо за понимание, и не пишите, что я дебил, потому что я лобоёб. Приятного просмотра. 60 5000 рублей на аккаунт подписчика и это я буду стараться делать каждую неделю минимум один ролик. Мы возьмем вершины, на которых я был раньше. Ребят, пожалуйста, поддержите лайком, потому что очень дорогой контент. И, и буквально пару слов. Огромное спасибо спонсору, который будет перед роликом, потому что эти ребята очень много вкидывают за приролл. И благодаря им эта рубрика будет жить. Им отдельное огромное спасибо. Ребят, такого на канале не было и это будет теперь часто, потому что есть возможность делать такой контент. Короче, погнали. В общем, он еще ни разу не открывал кейсы на форсе, ни ссылок, ничего здесь нет. Я сегодня хочу сделать полную грязь. Как я и говорил, каждый ролик мы будем стараться выбивать одну самую дорогую шмотку. Сегодня хочу выбить какой-нибудь дейл. Давайте чекнем сразу, э, за сколько здесь, здесь есть драгонлор, чтобы поставить приоритеты. Так, э, медузы, медузы, медузы... Э, Бля, ну тут ДЛ стоит 400 тысяч, это невозможно Это вообще невозможно Нет, ну типа 400к это нереально, да С баланса 65 тысяч, еще не, не, не с аккаунта ютубера, типа это Unreal А если мы попробуем скрафтить что-то по типу Ну 40 тысяч, допустим, принц за 159 тысяч а хотя подожди, стой, стой, стой, стой Да, давай попробуем принц за 150 кусков То есть каждый ролик мы будем выбирать определенные скины, И будем стараться до него идти 65 тысяч на балансе, пацаны <с> Огромная просьба поддержать, ёпты Короче, начинаем с бесплатных кейсов Так, а, тут надо пройти проверку на лоха Но мы ее пройдем, потому что я не добавляю в друзья Потому что я не дурак Окей, а, вы точно не, не дадите свои вещи Никому не буду ничего отдавать Это все дело мы откроем фастом Потому что первые бесплатки, их вообще нету понта, обычными открытиями в них особо ничего не дропается. С них в них. Похуй. Короче, это 65к на аккаунте подписчика. Человек совсем ёбнулся. О, бля. Жалко денег, честно скажу. Но это контент, блядь. Я хочу честно вернуть те, сука, вершины, которые были нахуй раньше. Ладно, третий бесплатный кейс здесь уже от 1000 рублей. Поехали. Вот тут уже обычными открытиями, потому что вдруг... Но, опять же, это не аккаунт ютубера. Вот единственное, что меня настораживает, не аккаунт ютубера. Что будет по шансам, хуй его знает. Но, опять же, первый раз зашел на ак. Ладно, давай, надеюсь на что-то годное. Ну, как минимум ножик. Я надеюсь, мы сегодня... Ебать, пати нас бесплатки! Найс! Уже! Уже! Уже, сука, уже 5300, 5300 от ССИ. Ну и мемы сейчас в комменты полетят. Продавать это типа 70 тысяч. Короче, окей, нож есть, посмотрим. МБ хотя бы нож уже подписчику заберу. Будем смотреть. Так, э, подожди, мы в третий кейс. Да ⁇ ёб твою мать! Третий кейс мы все открыли. Да, третий кейс. А, нет, еще один остался. Ну, заебись, уже есть нож подписчику. Это круто. Если дропнется принц, блядь, я не знаю. Мне честно... Вот, ну, мне будет обидно, я вам скажу честно, потому что хотелось бы мне принц вывести. Ну, похуй, подписчику, значит, подписчику. Давайте, ребят, вот, ну... Слушай, а знаешь, как можно сделать... Вот что я вас хочу сейчас попросить Под каждым роликом мы набираем 5к лайков Типа это 65 тысяч на аккаунте подписчика Давайте реально, как только набираем 5 тысяч лайков Я буду следующий ролик снимать и выбирать Следующих подписчиков, также с комментария 5к, вот все, что я от вас попрошу Взамен, это 5 тысяч лайков Пацаны, мы осилим, мы сможем Я понимаю, что бойцы Уже этого канала, канала человек человек Давно в отставке, но, ребят Давайте, давайте, сука, покажем Предыдущую мощь канала И въебем 5 тысяч лайков, сразу Сразу записываю следующий ролик и выбираю нового подписчика для этой рубрики, также на ёбнутый баланс. Крайний бесплатный кейс, этот уже, сука, самый дорогой. Ёптать, самый, сука, дорогой бесплатный кейс на форсе. Градиент, блять, ну это было близко. Ладно, я ястреб. А сейчас еще вижу комментарии, опять орешь как шлюха. Ну, норм. Кейс, кстати, от 7К. Кейс от 7К. Надеюсь на что-то дорогое. Пожалуйста. Давай что-нибудь, реально, ну форс, ёптать, от 7 тысяч рублей кейс. Понятно, ну все, ну нож выпал и пошел нахуй, да, как бы, нормальная история, спасибо, блять, форс дроп, фри кейс, такой весь, ну ламповый, ебать слово вспомнил, ламповый, ламповый, ебать, ну давай, давай ламп, блять, ну градиент, да ты пиздец, ну хотя бы вот этот градиент боссанный, нет, не надо, ну давай, крайний кейс, не, все, открыли, заебись, короче, по итогам мы имеем, мы имеем один нож на аккаунте. Ну, типа 5300. Бля, я надеюсь, что я не ебу По итогам 65 тысяч, плюс еще дро... мусора всякого много. Давай выведем сразу ножик. А, э, трейд ссылка, окей. Я понял, бля, забыл, что трейд ссылки нет. Семейный просмотр. Сейчас нужно будет взять с дискорда код. Так, пацаны, код взяли. Сохранить. Отлично, запросить с маркета. Ножик уже полетел к подписчику Первый нож, ждем продавца, отлично Кстати, очень сильно подписчик переживал, что я спи его аккаунт, А опрометчиво, потому что Нож мы уже ему вывели Продать, тут 300 рублей, нож выводится, все отлично Все прекрасно, 65 тысяч А вот теперь сделаем грязь Блять, там спойлера Ну давай Давай выбьем что-нибудь дорогое, пожалуйста Хочется дойти все-таки сегодня до принца Пиздец, закалка, Но это минус бабки, да? 7 тысяч есть Дальше, получить за 14 тысяч. Второй кейс, потом хочу на VIP пойти. Потом хочу пойти на VIP. Главное, здесь не пойти нахуй! Ну давай, что-нибудь дорогое, не сажу, а что-нибудь... Сука, да пиздец, форс-дроп кейс стоит! 15 тысяч, что за... Десятка, ну блядь, а кого хуй африканка такая дорогая? Подожди, доступный, стоп. Мы ждем продавца, я понял, но вот это все дело мы... А потом это мы будем апгрейдить, нахуй это продавать 35к на балансе, давай откроем вип-кейс Реально, блядь, подписчик, сука, такого, наверное, никогда бы не сделал Но э, я человек, мне похуй на бабки, я охуевшая мразь Это пишут в комментариях все, и это, в принципе, с какой-то стороны, правда Блядь, наваха, ну пиздец, нас ебут по всем фронтам вообще Максимально 4 блять, форс Сука, ну дай хоть что-то, пожалуйста, блядь как бы да, сейчас на аккаунте есть ножи, есть скины реально, стоящие, но, птать, убийство, все! Огненный змей! Мыс! Мыс! Окей, блять! Неплохо! Неплохо! Неплохо, нахуй, неплохо, нахуй! Нахуй, неплохо! Апгрейды! Огненный змей выпал. Сколько по бабкам? Подожди. А, продать все. 45 кусков. но это, конечно, просер жесткий, ну похуй. Давай будем теперь апгрейдить. Просто идем на x2 от 14 тысяч. Я хочу сегодня реально вывести подписчику принц. Цель принц, нахуй. Каждый ролик будет какая-то цель. Сегодня принц за 150 кусков. Попробуем. Попробуем, блядь. Найс! 14к, x2, заебись! Заебись! Заебись! Заебись! Попробовать еще! Окей, давай здесь. Че, ну 8к x2, 8 тысяч. Попробуем, давай, дальше, апгрейд. Сука, дай бог, фартанет. Найс, еще один, ну, типа, это Х2 здесь небольшой, потому что 4000, Х2, 8, хуйня, короче, это неинтересно, это неинтересно, а что, блядь, на жут, он вы, выведется сегодня, или пошел он нахуй вообще? Ну, типа, хоть что-то вывести, вот это вот конкретно пойдет на принц, ладно, ждем ножика, хоть что-то, в любом случае, подписчику я заберу, так, 8к, тут 5300, а, стоп, так это же тот, который не вывелся, подожди ну да, на, ваха, пати, на какого хуя он в апгрейды залетел. Ну ладно, пусть лежит, не, не понимаю, он или не он. А, сейчас нам нужно будет что-то сливать, попробуем, типа, двадцатку сделать. Если зайдет, заебись, если не зайдет, тоже заебись, потому что шансы должны нормализоваться. Попробуем, 26% на нож. Заапгрейдиться будет пи... Пизда, ну я уже думал, да ну нахуй. Ну окей, мы сейчас слили, вроде бы как, шансы должны бустануться. 20 тысяч, давай дальше, х2 ебошим, ебошим x 2 пацаны. А, x2, сука, найс. Nice, еще плюс десяточка Бэкнули по факту в нож. Отлично, еще и 2000 сверху наваром получили. По ножу, мне интересно, все-таки, какого хуя? Ждем продавца, я понял. А, по итогам, по бабкам здесь 58 тысяч. Просер по. Ну, с депа, да, считать это въеб. Но надеюсь, что еще все-таки все получится. Здесь, если делать x2, то это 25 тысяч, как минимум. 25 тысяч, блять. А есть скины по 25? Что за хуйня? Подожди, 25 тысяч, где скины? Меня, меня, Али, Али, меня наебли Вот, 25 тысяч, амфибия Ну, поехали нахуй Конкретно, ролик по факту без воды и без Сука, нихуя это Ну, ладно, я выбрал самый дешевый нож Ну, вот, за исключением вот этого, потому что мы его не можем вывести Он должен, должен, блять, вывестись Осталось два скина а, Сейчас мы всрали Но должны же сделать 50 тысяч, как ты считаешь? Напи Напиши в комментарии, получится ли нет Уже пошли дорогие обконтракты Дорогие апгрейды, точнее. Бля, ну пацаны, тут поза орла. Я реально держу кулаки, сука, за принца, за подписчика, потому что хочется его обрадовать. Это будет самая жесткая, самая дорогая рубрика на ютюбе по прокачкам аккаунтов в принципе, пацаны. Блять, давай! Давай, 50 кусков. Найс! О, вот сейчас заебись! А все, а по те. Уже плюс. Уже плюс. Охуенно! Охуен... Охуенно же! Ну! Ждем продавца, подожди, так, а чё, пр продавец проебался, получается? Тем временем, пацаны, делаем из огненного элементаля 50 кусков. Еще один дорогой контракт, блядь. А чё, а что за хуйня с сортировкой вещей на фраздропе? я не понимаю, это, блядь, рандом или что это такое? Ну вот, 50, посейдон, 42%. Блядь, давай подешевле, потому что мне страшно, сейчас был заход, может быть, не заход, мне реально очковало. Ну, типа 45 давай поставим. Во, прям ровно за полтинники, заебата. Нет, ну, чуть-чуть, чуть-чуть побольше шанс сделаем. Поехали. Бля, второй дорогой обговорит, пусть он зайдет. Найс, сука, блядь, найс! Еще один заход, 50 тысяч. Сосать, Форс, сосать. Ну это уже заебись. Это уже прям заебата. А что, продавец там проебался вообще или, или что? Продать все. Уже 102 тысячи. 100, сука, 2000. И это сейчас будет апгрейд на принц И либо все, либо нахуй ничего пацаны. Сейчас на балансе подписчика 100 тысяч рублей 100 кусков И патина как бы в проебе Ну ждем патину, я хочу вывести сначала нож И потом уже сделать пиздец какую грязь Хуху, -ху, Я честно не думал, я думал мы проебемся На апгрейдах, ну окей, как бы Сейчас будет кульмяться, главное вывести вот эту хуйню Чтобы хотя бы что-то было, блядь Не, ну если еще и принц выйдет, это будет 160 кусков Это будет охуенно Короче, сейчас просто ждем, пока будет нож, выведем нож, идем на апгрейд. Короче, пацан, запросил еще раз нож, ждем, и я думаю... Бля, ну это очень страшно. Сейчас просто кульминация, либо я сливаю 165 тысяч, либо дарю их подписчику по факту. 103к, сейчас открываем любой кейс, вообще не важно, что выпадет. Идем на апгрейды. А что, блядь, это все? это какая-то. А, используем можно чисто баликом. 103 тысячи. Весь баланс. 103 тысячи на аккаунте подписчика. Я на самом деле очень переживаю. То есть тут даже по факту я в любом случае слил 65 тысяч, потому что, ну, они как бы ушли подписчику. Но тут просто вопрос, сделаю ли я ему приятно или нет в концове. Да, мы уже хоть что-то вывели или это выводится, но хотелось бы принц. Ребят, 5к лайков, записываем новую рубрику, это будет каждую неделю такой, такие видосы. Попасть легко, пишите комментарии, и кто первый потом отпишет мне в ВК, когда я буду записывать, попадете в видос. Ну, я переживаю, в общем, сейчас максимально, пожалуйста, поза Орлау, все, кто может сесть. Мне очково, блядь. Ну поехали. Давай. Раз. Два. Три. Я закрою глаза. Нахуй. Вот, ну про... Я реально сейчас не вижу, что там. Я просто, блядь, не вижу. И либо... Либо это минус 65 тысяч. Да ты и так минус 65 тысяч. Либо, сука, это принц. И очково, блядь. И вот самое прикольное, что очково. Кстати, держу в курсе. Подписчик просто очканул, что, блядь. Я взял его аккаунт, он перекинул все вещи другу, но... Я надеюсь, это будет и нож, и АВП Принц. И эта рубрика зайдет просто с первого же видоса как ёбнутая. Потому что мы уже выведем пиздец, какой дорогой скин. Раз, два, три. Сейчас не вижу. Открываю глаза. Блять. Блять, это да пиздец, на. Хули расстраиваться. Я в любом случае. Блять, ну это. Не, ну честно! Честно, это первый видос, он пилотный, я надеюсь, что он вам зайдет. Я в любом случае въебал бы 165 тысяч, я к этому был готов. Потому что они пошли бы не мне, но... блять, блядь, да, обидно. Но опять же, блядь, ну... Ну, пацаны, ну, мы, мы сделали 50 кусков, типа... В общем, я в любом случае надеюсь, что ролик зашел Хуево, Мне, честно, очень обидно, прям максимально, блядь. В общем, всем спасибо за просмотр, ну... 65к я в любом случае бы въебал. И такие ролики будут дальше, въебываем, не въебываем... Есть сейчас спонсор, я накопил деньги за определенный период времени, мы можем бустануть канал, как в былые времена, все зависит от вас, поможете мне в этом или нет, я же в свое, взамен, в свою очередь, буду бустить ваш аккаунт на ебейшие суммы, на ебейшие скины, все, что нужно от вас, это просто поддержка. Всем спасибо, сейчас выводим пацану нож, ну вот такой получился видео, всем пока.